Мне кажется, две, две вещи. Они противоположные, они очень важные обе. Вещь номер два связана с тем, что ну, будь спокойным. Один день, а не скачок, вообще ничего не значит. Да? Как, ну, вот, один день, я раньше переживала там, по любому ну, вот, маленькому поводу. Сейчас я могу там, на какую-то плохую неделю смотреть совершенно флегматично. ну как плохая неделя, все бывает. Вот. А, но это очень важно в связке с номером один. А, смотри за цифрами, смотри веди аналитику и не обманывай себя. Если это правда тренд, так что у тебя год хуже года, не говори себе, о боже мой, все бывает. То есть, как бы, вот тут такая баланс. Не, не волнуйся по конкретно маленьким мелочам, но вообще не ври себе. Мне кажется, это самое вообще страшное, что может быть и в бизнесе, и в жизни, когда ты обманываешь себя ради спокойствия. Это же тоже требует некой отваги, да, вот посмотреть на цифры, когда там, ты видишь, у тебя вот реально идет проседание, а ты же не знаешь, что делать, ну, у тебя нет такого четкого ответа, надо рычажок пододвинуть, там, больше прибыли, да, такого уже нет, что ты можешь легко это исправить. И поэтому есть соблазн, как бы так, ну, в общем-то, как бы так, это можно перетерпеть. вот, ну, как бы, вот, нужна некая отвага, чтобы воспринимать ситуацию серьезно. Надо смотреть на цифры, строить графики, тут, как бы, тут много аналитики такой, совершенно профессиональной, и финансовой, и такой организационной. Чтобы понимать, там, то же самое, у тебя могут проблемы там, с командой возникать. Ты, там, там, больше увольнений, там, или что-нибудь такое, там, или, что-нибудь снижается. Но надо честно говорить себе, что, смотри, у меня вот это вот упало, у меня через, там, 2-3 месяца вообще все могут уйти к чертовой бабушке. Как бы, это очень неприятно, ты такой, как бы, весь на коне, ты всех воспитал, ты не хочешь вообще все признаваться в том, что могут быть проблемы. Но вот это, мне кажется, тоже, это ну, самая смелость, да, за в том числе быть смелым, потому что не к реальности. Вот она есть, ну как бы ужасно неприятно, давайте это решать. Пока ты не признал, что это есть, ты не будешь решать. Ты будешь себя по-всякому это фу, как заговаривать себе зубы.